так добрый день спешу порадоваться со всеми. У нас стоит 100 киловаттный дровяной котел, который работает на дровах. Как видите, я специально его открыл, чтобы было видно, что он не работает вообще. компьютер отключенный. все по нулям он холодный на улице сегодня ночью было минус 11 вот система отопления буфер минус 11 ночью было утром приехал на работу минус 8 и пошло отопление это все выключено мы используем вот такую Радость Это тепловой насос Воздух-вода Нам любезно его поставила Фирма Airstream. Мы у них подопытные кролики Они на нас экспериментируют И довольно удачно С нашей точки зрения вот Сейчас я вам включу, покажу Отапливаем мы 900 квадратов из них только 250. Только 250. С потолками 320. Все остальное. Высота потолков 5,40 и 6,10. Так. Прервали звонком. Так. У нас получается. Сейчас показывает минус 4,6. Ну мне кажется он обманывает потому что я только что приехал машина показывала минус 8 ну, все может быть так потребление при том что у нас вот в ватах сколько он потребляет обратка мы выставили 31 градус чтобы у нас была подача 35,4 во всех помещениях сейчас плюс 18 мы меряли Почему плюс 18, это производственное помещение, и нам его хватает за головой. И когда у нас два дня было выключено отопление, потому что были ремонтные работы электросети, два дня стоял стояло помещение без отопления. Без отопления. Вот, вот у нас выносной блок его размера. Итальянец, без тенов, чисто на одном фреоне. У шильдик, вот шильдик, все работает, все прекрасно. Нету дров, нету людей, которые это все топят, надо порядочек навести. И будет нам красота. То есть испытания прошли отлично. Все, всем спасибо. Спасибо Аэрстриму.